Мужики, всем привет! Я немножечко опоздал и не самый первый дропнул ролик, но, блин, честно скажу, это не так интересно, но у нас обновление в Counter-Strike, всех вас поздравляю! Появился пропуск и появились капсулы новые к мажору, вот так вот выглядит эта вся история, блин, очень красивая вот эта вот медалька, реально офигенная! Пропуск стоит 820 400. 1400 это, соответственно, с токенами, а обычный пас 820. Я покупать пропуск не буду. Честно скажу, киберспорт и вся эта история мне не интересны. Многие меня осудят, но мне это просто, блин, неинтересно. А также здесь очень много капсул. То есть раз, два, что получается? Два на три, шесть. Шесть капсул у нас. Стоят они все по 81 рублю. И у нас сегодня 100 этих капсул. Мало того, я закупил Anubis ну, кейсов. Я закупил там, по-моему, четыре... Да, раз, два, три, четы четыре капсулы по тысячи рублей, в которых может выпасть корона. В общем, open case хотел немножечко раз, разнообразить. Я вообще никогда не записывал э, видосы по обновлениям, где выходит пропуск и капсулы. Потому что мне это не так вообще интересно. Ну, типа, капсулы 81 рубль вау. Ну, такое. Но сегодня решил записать и немножечко разнообразить, добавив. А ну, без кейсы и капсулы с наклейкой корона. Ну что, поехали! Давай мы начнем все-таки с капсул, в которых можно выбить корону. Это очень дорогая вся история. Будем надеяться, естественно, на одну, единственную наклейку. Потому что глупый панан сюда нам выпадал. Вот корона. Нет. Но перед этим, естественно, это был бы не ролик на канале Человек, если бы я не рассказал о спонсоре. Огромное ему спасибо. Это сайт под названием Wilderop. И я явно советую открывать там кейсы, потому что там можно окупиться, нежели чем в CSGO. Что есть прикольного на этом сайте? И самое главное, ну, наверное, начнем с плюшек и привилегий, которые есть у тебя благодаря этой интеграции. Есть такой промокод пропуск. Что он дает? Там есть колесо на сайте, называется раздел бонус бокс, по-моему, или что-то такое. Прикол в том, что там можно выбить 100 тысяч рублей. Либо случайные ножи, случайные перчатки Либо... Да все что угодно Автомобили, блин На самом деле не факт, что это вам выпадет, но чаще всего выпадает ширп Который там по 10 рублей примерно стоит Прикол в том, что барабан можно крутить раз 72 часа То есть ты прокрутил, выбил ширп за десятку Ввел промик, пропуск Это все будет в прикрепе И выбил еще один ширп, и того у тебя 20 рублей Уже сразу выводишь Также этот промик дает плюс аж 40% К пополнению, и он не ограничен для одного человека То есть один человек может его использовать миллион раз И типа пофиг а, ты закидываешь в конце, получаешь 1400. Ну, нифига себе, сразу плюс 400 рублей с ровного места. В Counter-Strike, закинул денег, ты получишь только нулик. Это как бы факт, я это уже проверил. А, также ты уже получил, получается, 1400 рублей. А плюс там очень много бесплатных кейсов, которые даются за пополнение баланса. Их аж 9. Девятый дается при пополнении от полумиллиона рублей. То есть, нифига себе. То есть, ты получил 1400, открыл бесплатно, теж 2000. Фарм и имба, определенно Также на сайте есть кейс за миллион и 10 миллионов рублей Ну, это прям самые дорогие кейсы в истории Counter-Strike индустрии, которая только есть Ссылочка на сайт в прикрепе Ребята, кстати, добавили розыгрыш И теперь просто открывай кейсы Ты в них участвуешь и можешь выиграть Можешь есть рублей Имба, история имба Ссылка в прикрепе Переходи, ну, как минимум Барабан два раза прокрути а вдруг реально что выпадет И сразу выведешь Поэтому тема классная Ну и 40% не забывай промик пропуск Ну что, поехали Вилдроп, реально огромное спасибо. Блин, как только этот сайт начал закупать у меня интеграции, мы начали снимать Counter-Strike. Потому как, честно скажу, не буду врать, заносят они реально хорошо. И денежки у нас появляются на открытие в Counter-Strike. Кстати, неплохо. Welcome to the clutch, похоже на корону. <laughs> Ладненько, откроем еще один. одну капсулу. После этого уже перейдем к открытию новых капсул с новыми наклейками. Голографическая, но она не такая дорогая даже цену смотреть не буду Ну чё, поехали У нас здесь 100, сколько, получается, 120 120, я купил по 20 каждой капсулы Не посмотрел, что лежит в капсулах, блин Это ошибка, фатальная ошибка явно так, подожди, я, я, я просто уже все подряд начинаю фигачить, что есть самое дорогое, ох ты, голдовский Ну ладно, чё, ну, ну, что? Э, сейчас затягивать, да, и делать фулл обзор всех наклеек, которые тут есть Я пролистал, э, вы, собственно, посмотрели, да, что из интересного Ну, типа, вот такая прикольная наклеечка, кстати Слушай, наклейки, по-моему, по-моему, по-моему Ох ты, слушай, ну смех мехом, наклейка реально годная Холовский еще всякие. Ладно, уже будем смотреть фактически на то, что нам выпадает. Если что-то золотое выпадет, естественно, мы это осмотрим. А так, ну реально, ребят, капсул много, не хочется сильно затягивать этот open case, поэтому набор всех капсул я просматривать не буду. Если вам это интересно, зайдите в Counter Strike. Наверное, сюда люди заходят, чтобы посмотреть именно open case. Кстати, выпадает кал, Да. Едем, едем до е ну, хочется, конечно, что-то дорогое, но просто, когда капсула стоит, сколько она там, 80 рублей, даже выбивая золото, ну, это не ультра дорого будет. Поэтому, тема такая себе. Вообще, по поводу обновления с пропуском, я раньше, еще раз повторюсь, не записывал никогда, но сейчас Counter-Strike начинает набирать обороты, и эта тема всем интересна. Еще и плюсом ко всему капсула пересекается с темой инвестиций, поэтому интересно вдвойне. Но, блин, лично для меня, я и говорил, что пропуск покупать не буду, Counter-Strike это в первую очередь заработок денег, во вторую очередь тоже заработок денег, и в третью очередь то же самое. Мне честно, вот реально не поверите, кто ну, в ВК, там, когда ребятам отвечают, что пишет, давай, давай в КС играем. Я говорю, я в Counter-Strike не играю, и, блин, там, ребята шоки сидят. Ну, типа, реально, мне прикольно подкрывать кейсы, да, ну, все-таки мой канал по кейсам. Но, во-первых, очкую играть на своем Аки, потому как ä, после после того, как всем залетали в Аки, да, помните этот момент, я перестал играть в Counter-Strike с мейна, а потом вообще перестал, потому что, ну, типа, постоянно менять аккаунты, перезаходить на другие, это долго, муторно, ну, и... Просто желание у меня, честно, отбило. Но страшный инвентарь реально дорогой. Если, не дай бог, что-то залетит. Поэтому я все-таки перестал этим гиблым делом заниматься. Вот такая вот история. Ну, а киберспорт, как таковой, меня никогда особо ни по какой игре не интересовал. Не знаю, вот помнишь раньше... Это какой год был, наверное, 2000... Для меня это был 2006-2007 даже... Может быть, восьмой. Ну, мы там э, у друзей, у друг, друг у друга, да, когда собирались, в гости приходили. И вот э, комп был один. А на тот момент э, компьютер, да, и какие-то игры, это, это все, это, это всех приковывает взгляды всех людей к монитору. Ну и вот никогда мне не было в кайф. Типа сидеть и наблюдать, как играет человек Потому что обычно же как было Играет один, а второй смотрит Кстати, вот красное пролетело, спасибо большое Ну и типа я сижу И такой, ну блин А еще были такие люди, да, вот Олды вспомнят, которые говорили Не умеешь ты играть Смотри как надо Забирает у тебя мышь клавиатуру и садится Начинает что-то делать А тебе типа вообще по барабану Как надо играть, ты просто хочешь провести время за компом вот, ну или типа там, знаешь, миссия какая-нибудь тяжелая, он такой, сейчас я пройду, а ты сидишь и думаешь, блин, мне кайф это проходить, ну вот такие вот истории были, и не особо мне нравилось наблюдать за тем, как кто-то играет, кстати, сколько это стоит, и в принципе сейчас вот эти вот все стримы и так далее можно сравнить с этим. Мне прикольно было смотреть на ютубчике на вот по Counter-Strike именно как э, ребята кейсы открывают. Потому что на тот момент, 15 рублей, классно. На тот момент у меня не было возможности, у меня не было денег. И не было возможности открывать такое количество кейсов. Да, не хотелось бабки тратить. Я смотрел кейсы, да. Но, блин, смотреть, как другие люди играют. Ну, честно, я от этого кайф не получаю. Вот, вот реально. Не знаю почему, но как-то с детства у меня это осталось. Поэтому киберспорт для меня путь закрыт. Вот такая история. Я просто, у меня же такая каша в голове. Я сижу и только думаю, что? Ну, кто понял, тот понял. Пишите в комментарии. Кстати, по поводу игр, возвращаясь. Вот как начали выходить игры на двоих, на одном компьютере, да, помню, первое там это... Лего-гонки были, Лего Рейсерс, по-моему, как-то назывались, потом, естественно, Лего Старварс, именно игра на ПК вышла. И вот тогда было классно, потому как ä, появляется уже возможность на одном мониторе, на одной ä, клавиатуре играть вдвоем, и это был кайф. Потому что вот это вот как раз тема, когда кто-то играет, а кто-то смотрит, она пропала. Но, опять же, если вы собираетесь вдвоем, если вас больше, то фиг вам. Но вот такая история с детства, поэтому в миллион раз повторюсь. Наблюдать за тем, как кто-то играет, мне интересно. И за мажорчиками какими-то, бластами, по Доти, по Counter-Strike. Ну, не. Ну и сидят ребята и играют. Ну, типа круто. Я вот реально каждому. Каждому свое, как говорится, я в этом кайф понять не могу. Кому-то нравится. Мне лично нет. И, кстати, у нас второй раз пролетает красное Вообще офигенно сегодня Open Case. Но скажу честно, если сегодня выпадет красное да, все равно же существует какой-то процент вероятности. Много, многие сейчас сочтут меня. Очень глупым человеком. Но, тем не менее, я, я считаю, что если мне сегодня выпадет красная, то потом на кейсах мне оно вообще очень долго дропаться не будет. Ну, потому что, кстати, очень красивая Na'Vi наклейка. Ну, реально офигенная. Еще бы вот этого не было, и просто Na'Vi кайф. Ну и вот. я прикинь, я недавно проснулся, мужики. Я сижу немного втыкаю, забыл, о чем я говорил. А, ну и вот, короче, о кейсах. Да, кстати... Кстати, о птичках. Если мне сегодня выпадет что-то красное, для меня это будет значить лишь то, что с кейсов мне с нормальных потом, с дорогих, ничего не выпадет. Потому как реально в Counter-Strike уже влито а, спонсорских вилдроповских денег. Это примерно... Ну, я не знаю, там... Больше трех, больше, да больше полмиллиона, наверное, потому что каждый опенкейс, когда я начал, я делал там на 100 тысяч рублей старался, да, потом, естественно, поменьше начал вкидывать, потому что просмотры на кс-контенте, именно контра-страйковском, немного подсели. Ну, и это дорого, и мне еще ничего не падало, ну, только МКТ -ка, тема Тему Као, ну, ты понял, да, с контракта, ну, и то, и то это был контракт на АК Огненный поэтому, ну, блин, мне, короче, ничего не выпадало. А фиг его знает, может красные наклейки здесь дорого стоят Давай посмотрим Например, ну вот золото, да, допустим Есть на, на торговой площадке, нисколько они стоят А, ну вот смотри, они стоят, да, ты видишь же, запись идет, все гуд. Они стоят 988 рублей, ну типа, камон Но, такое себе Типа, я куплю, могу купить Браво Кейс, записать ролики по Браво Кейсу И это будет поприкольнее, если мне выпадет красное, чем здесь но, тем не менее, обнова надо записать Плюсом у нас еще, кстати, анубис кейсы Про них тоже не нужно забывать Новых, напомню, да, 120 Я уже говорил, но, может, ты пропустил Благодаря, конечно, Вилдеропу Промокод пропуск дает тебе а открывает тебе вообще все двери на сайте Кстати, ну, две таких наклеечки Они не особо, давай даже цену покажу Может, кому интересно Сейчас посмотрим, что они стоят. 200 рублей. Капсул половиной тысячи. Нормально, пойдет. Так, а ну без кейса, кстати, не стоит забывать. У нас есть. Тоже немножечко покрутим. Если сейчас выпадет эмочка. Ну, похоже на эмку, но не совсем эмочка. Ладно, едем дальше по капсулам. Давай фастиком пару штук откроем. Их все-таки 120, напомню. Поэтому пару кейсов мы откроем именно фастом. Вот этот кейс классный. Вот здесь красивые наклейки. Мне прям, я кайфую. Подожди, а сколько здесь стоит золото? Ну, допустим, э -э вот. Сколько это стоит? Сколько ты стоит? 2 300, ладно, забираю слова назад. А вот это? Я хочу еще узнать, сколько Na'Vi наклейка стоит. Торговая площадка. 3 900. Подожди, ну, ну а вот так, если... Ну, я думаю, она самая дешевая, да, она самая дешевая, все верно. Поехали. Нам что там навыпадало, может золото нет Конечно, конечно, какое золото Глиттер нам навыпадал Ладно, поехали дальше Просто куча, куча контейнеров, сегодня куча В Кейс, я не знаю, а кто-то Помимо меня на данный момент открывал Такое количество капсул или нет Ну, типа у нас их здесь 120 То есть это все новые капсулы По 20 штук Их всего 6, умножьте на 20 Вот и выйдет 120 Так, я фастиком, ребят, покручу, пожалуй когда очень много кейсов, очень много капсул, да, и мы с Анубис кейсами делали так же, я иногда кручу фастом. Блин, ну тут ничего не выпало. Кстати, бластовская наклейка есть. Окей. Так, Анубис. Не стоит забывать. Вот они, кейсы эти дешевые, тоже можно закупить и немножечко почилить, посмотрев открытие именно Анубис кейсов. Ну, чтобы это хоть как-то было разнообразнее, разнообразнее, я закупил Анубис кейсов. А вдруг МК сегодня выпадет? Но -очка тоже, по-моему, сейчас в цене же просела, если не ошибаюсь. Ну, просто по логике, да? Эти кейсы уже долго держатся на... На этом... На, на маркете. В магазине Counter-Strike. Поэтому, я думаю, мочка просела. Прикол в том, я заходил вчера на торговую площадку Steam. А. Эти без кейсы уже кто-то продавал там по 180 рублей. Когда в Counter-Strike они стоили 160. Захожу сегодня и... Вообще написано, у капсул и у новых наборов, типа, нельзя... Нельзя продать, нельзя поменять Ну, типа, вот такая тема Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь Это вполне возможно, потому что, ну повторюсь, да, я недавно только проснулся а, Но Сомневаюсь Здесь ошибка все-таки исключена Блин, ну нам пока ничего интересного Глиттеры падали И два, два красных пролетело Хочется все-таки выбить что-то красненькое В идеале вообще Ну, выпадает кал. Ладненько но эти кейсики дешевые. То есть на этот ролик потрачено, я вам скажу, сколько. 2 500. Я единственные капсулы покупал через Market. Их 4. Это получается. Ну, в районе 10, десятки влита на капсулы. Плюс тысяч, наверное, 16-17 на вот эту всю историю. Ну, 20. Округлим. Вообще офигенно округлим. Плюс 3-4 тысячи, ну, 30-ка. Даже пусть это будет 30-ка, это немного. Относительно того, сколько мы обычно тратим на Open case в Counter-Strike. Честно, здесь, здесь даже плакать не буду, если нифига не выпадет. Зато мы покрутим огромное количество капсул. Огромное количество, но без кейсов. Поэтому денег... Деньги есть. Ну и все-таки, если выпадут красные наклейки, кои могут еще дропнуться отсюда, будет, конечно, тоже шикарно, потому что немножечко мы... От объема. Если выпадет 2, то прям здорово. По, желательно по 1005-6. Тем временем мы едем дальше, и ничего интересного еще не дропнулось. Ну да, выпадает ну, мусор, честно. Дефолтные наклейки. Глиттерский в том числе. Давай эмочку. Хоть это open case, да, по новым капсулам, но можно эмку. Пожалуйста. Новую эмку, и будет все шикарно. Ладно. Я тебя услышал. Ой, сколько же, сколько же просто мусора сегодня будет в моем инвентаре. Под это нужно определенно будет создавать новое хранилище. Это сто процентов. 2023. Ну, кал. А, вообще, <laughs> мне советовали в комментариях, и я сам уже думаю, что стоит так сделать, поменять нафиг аккаунт. Вы будете смеяться. Естественно. Типа, человек, что у тебя в голове? Но, ребят... Вообще нифига не выпадают с кейсов. Вот, понимаешь? Вообще ничего. Я уже начинаю строить какие-то теории заговора против человека у себя в голове. <laughs> ну, типа, камон, сколько, сколько кейсов мы открыли, и ничего. А я в ближайшее время сделаю ролик, подводящий итоги по недавним open кейсам в Counter-Strike, то есть там за полтора, за два месяца. Ну, даже за месяц, да? Что-то далеко сильно ушел за месяц. Там просто вышло очень много роликов, и хочу рассказать, кому интересно, сколько я потратил на это конкретно денег, <laughs> денег спонсора, э и что по итогу получил. Спойлерну, получил я 0. Но ролики действительно были дорогие. И показать, что в Counter-Strike открывать вообще не нужно. Ну, ни нифига не выпадает. Можно, конечно, офигенно окупиться, но самый крутой окуп... Ты можешь словить на вилдропе по промокоду пропуск. Да, то есть пропуск сразу-то плюс процент к депу, плюс э, прокрут барабана, с которого якобы могут выпасть ножи, но спойлероны не выпадут. И просто открыть кейс за 10 миллионов рублей. Ну, если у тебя будет возможность и желание, да. Но вилдроп такую возможность предоставляет. Ну, если не за 10, хотя бы за лямчик. И ты там по-любому окупишься? Нет. <смех> не, ну на самом деле, действительно, Вилдроп хоть как-то окупает. Элементарно. Рассказывал и еще раз расскажу. Когда у меня проходит прокачка подписчиков. Ее, кстати, давно не было. Нужно эту проблему решить, исправить и снять прокачку. Там подписчику выпало АВП-градиент с тайного кейса. С тем учетом, что я не говорил админам аккаунт. Да, ну и выпало действительно АВП-градиент. Вот. Пример того, как Вилдроп может э, выдавать по лучше, чем Counter-Strike. У нас потихонечку заканчиваются капсулы, и все-таки я еще раз э, буду настойчив с тобой и э, покручу фастом. Ибо реально этих капсул огромнейшее количество. Подожди, мы что, открыли все капсулы? Прикинь. У нас остается всего ничего капсул. Я немножечко в осадок выпал. Я думал их много, потому что ты открываешь и такое типа... Ну вот 100 штук. Я прям сижу и так, я, я думал, где остальные капсулы, блин. Ладно. А ну без кейсов, кстати, также 20 было. По-моему, 20 я их закупал. Или подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, их было 20. Их было четверо, четыре пацана всегда были вместе как огонь и вода. Но какое говно дропается, блин! Контер-страйк! Дай, дай деньги мои обратно, в, вложенные в эту всю историю. Именно вложенные. Ты скажешь инвестировано, а я скажу вложенные и успешно проё. Ну, ты понял. Ну, блин, я, я обожаю opencase в кс. За... Вот знаешь, когда ты депаешь на сайт... Ой, кстати, очень красивые наклейки. Вот э, все-таки не обращал внимания, но это прям реально офигенно. Типа вот эти переливалки. Я как ворона на все блестящее, я прям триггерюсь. А, да, ну и а ты сидишь, когда закидываешь деньги на сайт, ты думаешь, особенно когда это, знаешь, с аккаунта ютубера происходит... Ты думаешь, блин, вот мысли, которые витают в голове, это что-то по типу, блин, а сегодня мне вообще подкрутят или нет? Просто, ну, чтобы ты, ты же понимаешь, да, если подкручивают ютуберу, то там нифига себе можешь надропаться. И вот мысли об этом, да даже, наверное, если ты с обычного аккаунта такой, блин, лишь бы сегодня сайт выдавал. Кстати, холловская наклейка, блин, прикольно, только ее не видно нифига. Давай посмотрим, сколько она стоит. А здесь мыслей никаких нет. Ты просто заходишь в Counter-Strike и думаешь, а сегодня опять ничего не выпадет? Или хоть одна армейка сану без кейса дропнется? Так, хол наклейка у нас уже есть, неплохо. Но я думаю, что эту всю историю нужно как можно быстрее сливать, <laughs> потому что оно потом про просядет в цене. Естественно, если не уберут трейд, э да, о чем многие, ну действительно многие сейчас говорят в Counter-Strike, то потом они опять бустанутся в прайсе, особенно холл наклейки. Но на данный момент пока еще некоторые люди спят. Во многих регионах у нас сейчас раннее утро. Может у кого-то вообще ночь. Поэтому нужно быстренько будет потом слить холовские наклейки или тайные, если вдруг они не выпадут. Да и желательно все остальные слить. Но хотя ширп, наверное, смысла нет. Просто там наклейки типа по 10 рублей. Я устану их сливать там 100 штук, мужики. Хотя не знаю, сколько сейчас обычно наклейка стоит. Нет, мы сейчас вместе с тобой посмотрим, Гл, Кстати, красивая наклеечка. Сколько она стоит? А, 3 рубля 2. Ну да, тут вообще смысла нет что-то сливать. Ну, естественно, они потом просядут. Офигенно, но... Пусть будут. Пусть будут. Но по 2 рубля продавать, что Раньше, когда только начинал снимать ролики, для меня даже ширпотреб по рублю. Ну, просто была, знаешь, такая установка в голове. Очень красивая наклейка была рядом. Блин, у ну, Глиттеровская реально красивая. Ну, типа, прикольно. На детскую игрушку какую-то похоже. Раньше была установка в голове такая, когда только появилась ну, появлялась возможность в играх донатить туда. Она давно появилась. Ну, я говорю, знаешь, когда там Counter-Strike пошел и так далее, у меня в голове сидело, что, типа, за... ну, закидывать свои деньги в интернет? На... И что, и на какие-то пиксели? Я думаю, я что, дурак, что ли? Ну, ну нет, а я ещё школьником был, думаю, блин, да что ж так оно с ним все близко? И думаю, блин, нет, я этого делать никогда в жизни не буду. Я буду умнее тех людей, кто-то делает. А сейчас я сижу, смотрю на себя со стороны, вот, блин. Думаю, какой же я дурак. Иногда. Но, э, и о чем я начинал говорить. То есть тогда, когда ты не закидываешь деньги, у тебя появляется там какой-то ширп. Неважно, выпал он тебе скатки или еще откуда-то, но он появляется и в твоих глазах. Это, это, это сопоставимо какому-то, не знаю, лору. Кстати, холовская наклейка, салам алейкум. Сколько мы стоим? Сколько ты стоишь? Ну, а сейчас, конечно, я говорю... Я почему? Чего? чего? Здравствуйте, офигеть! Я просто, я выпал, я не, я не, думал, что с капсул может такая дорогая история выпасть. Блин, ну, ну здорово. Ой, это классно, мне, мне, мне зашло. Давай, давай, это красную еще, что ли? 7000 тысяч. Слушай, кайф, кайф Вилдроп, спасибо за деньги Промокод пропуск В прикрепе все будет Блин, а что за прикол? Ну ты реально 7, Казалось бы, 7000 но когда это выпадает с кейса? Тут эмоции уже никак не сдержать Блин, классно Ладно, плюс настроение, плюс мораль за, за, Затраты окупились Но на самом деле у нас наклейка уже есть за 400 И уже есть наклейка за 7000 тысяч рублей не, я прям сейчас после ролика продавать буду. Определенно. Блин, ну классно. Я рад. О, как я щ... Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты! Хочу сказать благодарю! И говорю... Заплатите денег. Я скажу. И говорю, Вилдроп! Вилдроп, благодарю тебя! Вилдроп, спасибо, что ты есть... Столько хейта, сейчас будет вообще, это просто жесть. Ну, я не понимаю, кстати, на чем основан хейт. Ну, типа, ребята пишут, ничего не выпадает. Просто поначалу писали, что сайт угоняет Аки. Но, я там авторизовался со своего аккаунта, я понимал, что это бред, лютый бред. Но комментариев было много. Ну, типа, но это объективно бред, потому что там авторизация же проходит через, ну, как и на всех сайтах. То есть ни твои пароли, ни твои логины, это же никому ничего не передается. Теперь пишут, что сайт не выдает, но мы делали прокачки подписчиков, когда админы реально не знали аккаунты, и типа, ну и выпадало. Поэтому я честно, людям, которые пишут, вообще не выдает скам, ну но... это бред. Ну реально, это, это гон, потому что это все проверено на 150 раз человеком. Так сказать, проверка пройдена Так, эм, я открою две заключительных капсулы в позе орла Слушай, а можно что-то подобное? Офигеть, так если Если такие наклейки стоят так дорого То можно какую-нибудь тайную? <sharp inhale> Пожалуйста Ну ладно, здесь Но там мы фастом открыли, может, может быть, что еще дропнулось В конце ролика, кстати, покажу цены на все ну, Потому что будут люди, кому интересны именно цены uh, Посмотреть прайсы Что нам на навыпадало? Ну, тут глиттер, глиттеровских дофига сегодня выпало. Я не думаю, что они ультра какие-то дорогие. Конечно, посмотрим цену. Ну, там, там, может быть, 100 рублей, условно. А, тут даже 14. Ладно, сейчас дооткрываем анобис кейс, и уже будем смотреть прайсы. Сколько ты стоишь? Ну, что, поехали. Тоже фастиком дооткрываем, потому что, я честно скажу, я очень быстро хочу слить эту наклеечку, чтобы хоть какие-то деньги с этого получить. И сейчас выпадет эмка, да? Или она уже лежит в инвентаре? Не, ну если эмка сегодня, это будет прям офигенный самый лучший день. Потому что с Кейсом мне последний... А, заключительный раз выпад... крайний РАЗ! Выпадала тайная, наверное... А, когда вышел скин а, SSG Пламя Дракона. Я не, я не помню, что это за кейс. Реально не помню. И вот мне выпало Пламя Дракона. Это первое и последнее в моей жизни тайное, которое мне выпадало, видимо. Больше ничего не дропалось. Ну, именно с кейса. Так, ну там мы открывали еще какое-то количество кейсов. Может, все-таки что-нибудь будет? Ну да. Этот, по-моему, забаганный кейс, его не открою. А, нет, откроешь. Поехали смотреть. Юспик пойдет. А, у нас еще осталось две капсулы. Почему? Что у меня, что у меня со зрением? И у нас листовая на сегодня капсула. Ну давай. Уже вам смотреть. Может, что с коллекции выпало? Ой, ой, ой, ой. А ты, а ты дорогая? Я просто не понимаю, цены не понимаю, радоваться ли нет С, а, Ну, без кейса выполкал, только эмочка выпала поношенная В остальном, ничего, сколько она стоит? Если это тысяч семь, я, фу, все, я фул в нуле Двести, а почему тогда вот эта наклейка такая дорогая? Ой, подожди, где она была? Так, вот, почему она такая? Она, она тоже холосткая, она стоит семь кусков Слушай, ну прикольно Ладно, я рад я действительно рад а По остальным наклейкам, ну, типа, глиттеровские, где они? Я не знаю, как их здесь найти Вот она, по-моему, да, глиттеровская Они стоят, типа, по 10 рублей, не так дорого вообще а, И в остальном, ну, ничего дорогого прям не выпало Ну, то есть, вот это, по-моему, тоже холлов of... А, нет, это обычная Я почему-то показал, что это холловская наклейка М -м -м -м, Ну, типа, 30-40 там 40 рублей Короче, самое крутое сегодня 7000 Но реально, я думаю и считаю, что open case вышел Удачный, успешный Ну, реально, половина отбить это классно Скажу честно В остальном, мусор Здесь холовская 500 рублей стоит а, И больше, по-моему, нам ни ничего не выпало, если я не ошибаюсь Ну да, в остальном кал Такой получился open case Я реально надеюсь, что он вам понравился Ну, типа, выпала дорогая наклейка за 7000 Слушай, классно, еще вот такая холовская Она, правда, нифига не стоит, но тем не менее на этом все, с вами был Человек, мы сегодня открыли 120 новых капсул, 20 без кейсов и 4 дорогих капсулки по 2500 рублей. Всем спасибо, до новых встреч. Пишите вообще, будете ли вы покупать пропуск или нет, и интересно ли вам смотреть, как играют другие люди. <laughs> не нет. всем спасибо, хорошего дня, спасибо Вилдропу, ссылка в прикрепе, всем пока.